Печка у меня сегодня досталась, потому что сделали быстро и недорого и довольно ну, что сказать? Я вот такую печку сделал за день-два Здесь один контур, печи все уже отходит. Печка простояла около 6 лет стороны дверь колла вот, причем здесь никаких домов нету. зверски нарушен правил противопожарных А канал там нет. Там просто один на Печка тоже. Точка. Без какой-то компютровки. Самое главное, что... Кому-то карман. кому ну, кто потом будет строить новую баню, если это сгорит? тому вот по карману удары кто сейчас переселку потому что все мы стремимся сделать быстренько и недорого но увы, увы чудес в строительстве не бывает если сделать веч быстренько и недорого предложение слава богу предостаточно то потом мы без работы не останемся Потому что это называется эконом вариант печестроения. Вот, Держится стеклянная дверка. Ну, держалась стеклянная ну, дверка. Собственно, это самый распространенный вариант крепления дверок <свес> В общем делов здесь достаточно для ремонта печки продолжаю осмотр печки своих друзей так все что можно было здесь сделать неправильно Всё неправильно так и сделаю все просто заклеена пленочка видно что она уже оторвалась поэтому как раз таки другой разголов здесь не держит здесь еще держит здесь уже тоже начинает отваливаться соответственно размыла вот Такие швы видимо сложено очень быстро на каком-то чудодейственном растворе вот они Это видно здесь уже коптит да. самое забавное что в трубе внутри очень некачественная кладка видимо Турбокладка просто, супер быстрая Ну а просто держится на палочке Вот она, <звы> <звы> Так что, ну а еще ниже конька Гораздо ниже конька Трубу на замену Что ж, вот печка готова Рабочий день Куча всяких мероприятий полезных и теперь она надежная все укреплена дверка наглухо держится здесь сделаем вторую контуру печки заменены слоемные кирпичи все кирпичи кроме одного вот этого. его нельзя брать так вот а в парилочке снова благодать камни конечно на замену тоже несколько кирпичей сломанных заменено укреплено все и замазаны все щели ну что ж послужите еще